Всем привет! С вами Даркинг, и мы будем снимать с вами Hall Neighbor. Это уже будет финальная часть, и будет акт финал. Но как бы это подразумевает то, что это уже финал. Но я думаю то, что он будет маленький. Руй, oh, yeah. раза. Второй попыточки. Странно. У меня раньше такие трудности не было. А сейчас какие-то трудности появились, и все. Ебан. О, наконец-то! Ну, на... Я помню то, что это очень сильная быстрая дичь. Побежали! Да как? Ладно, короче, я выражу эти моменты, и потом это, переместимся в тот момент, когда я дотуда вот до... Ну, короче, попал. Если что, будет быстрая перемоточка. Конец! не падает я не понял или это надо прям все поочередно В принципе, мы уже удалили. Мока-колу. то Так что там будет дальше? Симинг. А как миссинг? Это еще что? Лопаты еще. Погодите-ка, это мне немножко напоминает на второй акт. Там то что такие же были заборы. Ладно. Так что тут. Это похоже на первый акт. Тут уже все загорожено. Ладно. А тут что? Он плачет. Ладно. Заходим. И что тут нас ждет? Так он играется. Давай иди уже туда Или куда он может идти Так <связывая> да, ладно Как же я это угадал Подождите <связывая> <связывая> А что нужно делать? <связывая> типа за ним бежать Посадиться Ударю, я вот стал выше, М -м -м. прикольно, допустим, тут а он бежит сюда и садится. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> сюда что ли я не понимаю так подождите ка нужно кое-что сделать ага это все здесь беги беги беги ага лезем лезем такая тень это там где он появляется видим да все так давай так вот по этой не доберемся куда-нибудь а вот по этой это как-то прям для нас ладно давайте сюда и что дальше Ага. Угу. Собственно, серьезно, мы пришли. Подождите-ка, а что тут? есть видимо нет ладно тогда давайте к выходу М -м. это тупо дверь ладно давайте Ага, что там будет? А, мы проснулись. Хм, тут уже никого нету. Угу. открывает и что там угу. что будет дальше так Все ладно Кто с нами был? Кто видел это прохождение? Подписывайтесь на канал. С вами был Dark King. Всем удачи и всем пока-пока.